Thank <small> you. Друзья, всем привет! У микрофона Артем и Apple Finder вещает. Сегодня в этом ролике поговорим с вами об iOS 11.2 бета 1. Что нового? Стоит ли обновляться? И как установить новую бет? Кто вообще? В общем, сейчас будет немного места. Первое изменение касается настроек, а точнее раздела с обоими. В очередной раз была обновлена библиотека снимков, куда на сей раз попали изображения от элитных iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. В iOS 11.2 были изменены анимации. Так, разблокировка iPhone стала более сглаженной и менее резкой, что ли, а в стандартных приложениях, например, как фото, слово альбомы при выборе, собственно, альбома плавно уменьшается в левом верхнем углу. В настройках стало ориентироваться куда проще, так как при попадании в определенные разделы в верхнем левом углу за место кнопки назад отображается надпись пункта, из которого был сделан переход в ту или иную секцию. Если перейти в шторку с виджетами и потянуть сильно сверху вниз, то у пользователей iPhone и iPad с iOS 11.2 на борту будут открываться помимо поиска и предложения Siri. Не обошлось и без багов. Самый интересный, который лично мне удалось найти, бесконечная блокировка, в моем случае iPhone 7. Plus. Выглядит это следующим действительно забавным образом. Если при нажатии клавиши Power нажать ее быстро еще раз, в момент, когда iPhone произнесет характерный звук блокировки, то ваш смартфон заблокирован не будет. И так можно повторять снова и снова, пока кнопка вашего устройства, например, не сломается. Но с другой стороны радует, что исправили-таки наконец-то действительно важный баг эстонского калькулятора, который при сложении 1, 2 и трех выдавал в результате 23 или 24. Стоит ли ставить iOS 11.2, бета 1 и зачем-то показываю свой iPhone 7 Plus? Думаю, что для первой беты пока что рановато, так как по факту iOS 11.2 это та же самая iOS 11.1, но как с явными улучшениями, так и новой, я бы даже сказал, совершенно инновационные порции бага. Установка, как всегда, проще простого. Переходим по ссылке из описания к этому ролику, скачиваем профиль с iOS 11 .2 1, устанавливаем его, перезагружаем iPhone или iPad, и после пробуждения устройства идем в настройки основные обновления ПО и дожидаемся, пока iOS 11 .1 2 скачается на наш с вами iphone -чик